Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на узоре проект Zoracle, это у нас DeFi проект, давно у нас не было стоящих хороших DeFi, я очень много искал проекты и в основном сейчас натыкался только на скам, такие проекты однодневки, либо еще не понятно что, в общем, что такое DeFi вы уже все знаете, это у нас децентрализированные финансы, нам, как обычно, говорят, конфиденциальность, децентрализация, масштабируемость. Ну, в общем, в принципе, все по стандарту. На сайте информацию вы можете найти там белую бумагу, которую я сейчас открою. Вот, белая бумага у нас есть. Конечно, в белой бумаге у нас получается блин, 17 аж пунктов. Мы, конечно, задолбемся эту белую бумагу читать. Но, тем не менее, цена у данного скажем так, токена хорошая, торгуется он уже на Uniswap, объемы торгов за сутки довольно таки впечатляющие, там где-то около полумиллиона за сутки оборот идет. В общем, я думаю, так как в многих изданиях о данном проекте писали, на Bloomberg писали, ну везде у них есть активная реклама, соответственно проект развивается быстро. Скоро у них версия 2.5 выйдет. Но тем не менее, всегда можно в данный проект будет влиться а, как инвестор. А, это само собой. И конечно же, можно будет в данном проекте, получается, принять какое-то участие, а, может быть закинуть свою идейку. И это может быть как-то еще реализуется. То есть разработчики работают. А, рекламу они все настроили. Все у них идет отлично. Монета торгуется хорошо, я думаю, с такими объемами и с быстрым развитием они скоро попадут на CoinMarketCap. Соответственно, определенный, скажем так, позиция, определенный топ для себя данный DeFi проект займет. В общем, что у нас? У нас есть Discord. В Discord люди общаются, там в чате поддерживают разговор. Также есть Twitter, о чем я говорил, что у них реклама на Bloomberg. Ну, как я подозреваю, рекламой. не думаю, что Bloomberg будет просто каком-то писать. 1375 читателей. Неплохо. А, репосты, лайки, комментарии. Все это имеется. А, в общем, всего у нас 10 тысяч, получается, данных монет. В обороте будет. И, соответственно, из-за такого маленького количества цена будет постепенно расти-расти вверх. А, идем далее. Опять так же ж пишут, об обновлениях работает, как я вам говорил, над Zora 2.5, будет добавлена новая функция митинг в принципе, кому интересно, можете зайти ознакомиться, ребята на месте не сидят и постоянно добавляют какие-нибудь новости. Мне это, конечно, нравится, но единственное, что мне нравится, что о DeFi проектах, где финансах мало информации на сайте. Если бы, были, как бы поболее предоставляли информацию, было бы немного поинтереснее. Но тем не менее, имеем, что имеем. В Телеграме 2000 человек активно обсуждают данный проект. Много инвесторов, сейчас вам об этом покажу, потому что постоянно покупают, продают, покупают, продают. Идет хороший оборот. И также очень много людей уже вливается опять же в данный проект. Попадаем мы на Uniswap, так, сейчас э, торги еще не обновились. Цена, конечно же, скачет. То вверх, то вниз. И, соответственно, у нас... Ну вот, вчера показывал, там, почти 600 тысяч оборот был за сутки. Конечно, люди пытаются манипулировать, качать цену, там, то есть, купить, продать, там, для себя что-то выгодить и заработать. Но, тем не менее, постоянно идут покупки, идут продажи, как вы видите, меняют эфир назора. То есть, у нас выходит одна монетка, стоит полтора эфира 873 доллара цена хорошая привлекательная то есть как по мне на данном проекте если вы видите еще по графику как он плавает да можно будет неплохо так качнуть себе денег перед новым годом на подарки то есть можно было сделать быстрые инвестиции как видите был пик до цена скажем так объемы там немного сейчас скатились и соответственно можно будет сейчас закупиться немножко. Подождать. Когда цена сейчас взлетит, а цена она по-любому взлетит. И соответственно потом данную монетку можно будет торгануть. Так что такие у нас, ребята, дела. Напишите, что вы думаете вообще в общем. Не только по данному проекту, вообще, что вы думаете по поводу DEFI. Как вам нравится, не нравится, допустим, данный Zorro проект, Зоракол. В общем. Не знаю, я лично сюда закину, наверное, может быть, 3-4 эфира, посмотреть, сколько я с этого заработаю. В общем, как по мне, проект достойный, и на нем можно будет сделать хорошие деньги, причем в короткие сроки, довольно-таки с небольшими инвестициями. То есть сделать, допустим, там закинул 2 эфира, сделал x2, я думаю, это в принципе все реально. И тем более как я говорю в короткие сроки: это не то, что покупать сейчас там биткоин либо эфириум и потом ждать, пока он взлетит. И, соответственно, у него цена огромная. То есть тут такая тонкая грань. Или туда в киду сидишь, ждешь, будет, не будет, или же здесь наверняка можно будет просто поднять денег. В общем, не знаю, это лично субое мое мнение. В общем, проект мы рассмотрели, в принципе. Главное, что у них есть активный маркетинг, разработчики на месте не сидят, третье, объемы мне нравятся. То есть можно будет зайти, попробовать, купить, там даже купить, я не знаю, там хотя бы одну монетку все купите ради вот интереса, либо там пол монетки. Я вам говорю, что в ближайшее время вы заработаете на этом как бы X2 точно. Я не говорю, что там будет X3, X4, но X2, думаю, точно можно будет заработать. Как бы мелочь, а приятно. В общем, ребята, на этом у меня как бы все. Наше видео будет подходить к концу. Будем следить за данным проектом. Скоро у нас будет еще много всего интересного. Всех с наступающим Новым Годом. Всем удачи, всем профита, всем пока.